Всем привет, с вами Александр, нахожусь на форте номер 7 на западе Калининграда в поселке Пригольском, хотя сейчас это место называется микрорайон Пригольский. У немцев этот форт назывался Герцог фон фольштайн. Строительство началось в 1887 году, закончилось в 1890. Этот форт является объектом культурного наследия регионального значения. Форт номер 7 прикрывал Кенигсберг и реку Пригуле с запада. Штурмовали форт уже после капитуляции Кенигсберга, 10 апреля 1945 года. Самоходными артиллерийскими установками с близкой дистанции подавили пулеметные точки. Возможно, вот эти вот повреждения как раз с тех событий. А после начали штурм. В описании оставлю подробную информацию о форте, о его форме и о том, как он устроен. Он окружен рвом. Вот там вот в этом лесу, там помещение тоже есть. И по кругу, видите... Идет стенка кирпичная Там везде можно пройти И сейчас туда спущусь Видите, все обожжено Помню, здесь комары сидели Вот, да, видите, комары А сегодня 18 февраля Живые Хорошо дышится здесь Достаточно свежий воздух Все ржавое Паук. Видите, какие ходы. Как интересно, в Калининграде для любителей полазить. А я еще светлые куртки весь измашусь. То в одну сторону пошло и в другую. Ой, вода стоит. какой да не удалось не удалось хотел до конца туда пройти железный потолок надпись здесь вода стоит это третья попытка у меня посмотреть подробно этот форт о тут такое эхо вода чистая да придется сюда прийти когда вода уйдет осталась намотанная колючая проволока столько лет прошло это еще с тех времен когда уйдет вода, обязательно туда спущусь и пройду максимально везде по всему фото. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка будет в описании. С вами был Александр.